Всем привет! Это Универньюз, а в студии Диана Желенкова. О событиях из жизни университета в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня. Космический телескоп Кеплер обнаружил двойника планеты Земля. Волонтерский штаб КФУ развозит продуктовые наборы. Казанский федеральный университет запустил флешмоб минем Тукай. Волонтерский штаб КФУ, созданный в конце марта по инициативе ректора Ильшата Гафурова, продолжает свою работу. Сейчас во время режима самоизоляции более 20 добровольцев заняты развозом продуктовых наборов для сотрудников университета, находящихся на пенсии. О том, как происходит доставка продуктов питания, подробнее Лев Диденко. На время режима самоизоляции в Казанском федеральном университете был создан волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям. По инициативе ректора Ильшата Гафурова волонтер оказывает помощь находящимся на пенсии сотрудникам университета. В конце марта этого года был создан штаб по оказанию помощи пенсионерам Казанского федерального университета, а также сотрудникам, которые в возрасте 60 лет и старше. И в рамках работы штаба мы оказываем помощь людям, которые обращаются либо по приобретению продуктов, либо лекарственных средств, либо также есть сотрудники, которые нуждаются в перевозке по оказанию помощи, если им необходимо обратиться к врачу. По инициативе ректора и правкома сотрудников также были в. Недавно закуплены продуктовые наборы для наших пенсионеров Казанского федерального университета. И вот уже буквально вчера, сегодня наши волонтеры штаба, они оказали помощь и доставили эти продуктовые наборы адресатам. Штаб был создан в конце марта для оказания разного рода помощи, в том числе психологической, адресно-социальной, консультативной, а также медицинской. Немаловажной задачей для волонтеров стала раздача еды для пенсионеров. В целом, все проходило следующим образом. Сначала непосредственно всех позвали на инструкцию а в 10 утра. Перед тем, как выпускать непосредственно волонтеров на заявки, всем обязательно промерили температуру, обработали руки антисептиком, выдали средства индивидуальной защиты, это маски и перчатки, ну и в дальнейшем уже распределили по заявкам. К сожалению, у нас не так было много волонтеров на машинах, но в целом, с потоком тех заявок, которые мы приняли, мы с ним справились. После того, как нас всех померили температуру, обработали и так далее, раздали заявки, подвезли продукты, мы расформировали эти продукты по пакетам и дали уже у кого там сколько заявок было, там на машине вывезли пакеты и отправились к пожилым сотрудникам КФУ. Еще начинается с того, что вам нужно подать заявку, которую вы заполняете, вас добавляют в специальную группу, где вам говорят всю информацию, вы проходите специальную медицинскую проверку, потому что в связи с коронавирусом, естественно, не всех пускают к этому мероприятию профсоюзной организации и сотрудников ВУЗа собрано 68 коробок с продуктами. Создав продуктовых наборов, вошли крупы, макароны, консервы, овсяные хлопья, подсолнечное масло, сахар, мука, чай, сгущенное молоко, кофе, коробка печенья и конфеты. Доставку осуществляют более 20 волонтеров штаба. Перед выездом каждого добровольца тщательно осматривают, проводят инструктаж и раздают средства индивидуальной защиты. Поступила уже заявка от правком сотрудников. Мы совместно с правком сотрудников уже развозили 66 пенсионерам Казанского федерального университета продуктовые наборы, где нам помогли более 20, ну, 5, вот вчера было 10, более 20 волонтеров и добровольцев данного, нашего штаба. С 14 апреля Казанским федеральным университетом была организованная акция по раздаче продуктовых наборов иностранным и иногородним студентам университета, оставшимся на время самоизоляции в общежитиях студенческого городка и в деревне универсиады. Раздают продукты студентам на самоизоляции также в Елабужском институте и филиале в Набережных Челнах. По заявлениям руководства, содержимое продуктовых наборов будет расширено, вскоре в них добавят мясо птицы и овощи. По информации с сайта Казанского федерального университета, количество обучающихся с сезонными простудными заболеваниями в головном УЗИ составляет 362 человека, в Елабужском институте — 11, в Набережной Челнинском институте — 16 человек. Новых случаев пневмонии и COVID-19 среди учащихся не выявлено. Лев Диденко, Универ Ньюс. Космический телескоп Кеплер, который был выведен на орбиту в 2009 году, преуспел в поиске экзопланет. За это время он нашел несколько кандидатов с переменным успехом, подходящих для переселения Земли. Имя одной из планет — Кеплер 1649 ц Анализ танков космического телескопа Кеплер привел к открытию экзопланеты, которая по размерам, а также температурной поверхности, оказалась наиболее близкой к планете Земля. Ну, поскольку это планета миссии, как следует из названия, миссии Кеплер, то она была обнаружена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 такого не будет никогда. Поэтому если мы говорим о колонизации планет, там, условно говоря, экзопланет послезавтра, то, конечно, нет. Если мы говорим о потенциальной возможности э, заселения этих миров, то, безусловно, да. Подобные исследования проводятся Казанским федеральным университетом с помощью российского турецкого телескопа РТТ-150, установленного в Турции. Такие вещи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 масштаба, за которую там потом дали Нобелевскую премию. Вот, а сейчас, в общем-то, студент на э, не очень крупном инструменте э, может э, исследовать планету вокруг другой звезды, и это не считается чем-то из ряда вон выходящим. Казанский федеральный университет запустил флешмоб Минэм Тукай. О сроках проведения условиях участия ты узнаешь из нашего следующего сюжета.